Когда Борис Григорьевич пришел ко мне на первую встречу, да. он тут же мне сказал, во-первых, что мы будем работать, только если вы мне понравитесь. Я сразу поняла, что там что-то есть большое, интересное. И я его стала расспрашивать, а что же есть? А у меня тут же появилось две, два листочка mm -hmm. тем. Просто тем. Это вот это возникло за семь минут. Оттуда шла такая лавина знания. А у меня вызвало это сразу ощущение, что вот так вот просто, это даже не встречи и не лекции, угу. это такая масса знаний и уже готовых людей, которые любят Бориса Григорьевича, что без исторического клуба угу. просто не обойтись. Иди сюда, потому что мысль принадлежит в первую очередь тебе, Оксана. Мы обращаемся к вам с призывом, с просьбой, с предложением. Да? Да. Да. Создать то, что давно, в общем-то, должно возникнуть в нашем... Славном мы создали городе. почву для да. этого. Мы надеемся, что мы эту почву создали, но для того, чтобы на этой почве взросли пассивы, нужны вы и те, кого вы сюда, может быть, потихонечку привезете. Я могу приводить. сказать, что у нас сегодня первый человек, который не знал вас до этого. Понятно. Я хочу, чтобы ваши друзья узнали, кто такой Борис Григорьевич, и понялись в какую-то новую жизнь, на самом деле. Потому что для меня стало это большим открытием, что человек может об этом рассказывать с таким э, вот состоянием, переживанием. Но как я это передам, честно? Я сколько бы не писала, это невозможно. Мы хотим создать здесь исторический клуб для граждан Санкт-Петербурга. Но клуб... Это хитрая вещь. Да? Это сложно. Это очень сложно. Для этого мало только лектора. Для этого нужно, чтобы люди, которые сюда приходят, не просто приходили каждый раз, понимаете, да? а чтобы они в этом соучаствовали, чтобы они тоже предлагали бы о чем здесь рассказать. Есть вопросы, истории, которые важны для вас. И приводили бы сюда новых членов, и чтобы таким образом здесь бы создалось определенного рода интеллектуально-духовное сообщество. Хотелось бы. Если вы каждый лично вот не преодолеете эту внутреннюю физическую тяжесть, которая гнетет душу каждого из нас, конечно, ничего конечно, не вы. То есть, вот сейчас, с этого момента, когда мы вам сказали вы становитесь активной частью. Вы поняли? Дальнейшее качественное развитие будет зависеть от вас. Я бы приветствовал, если бы, ну, не сию секунду, но, в общем-то, и члены клуба пытались бы выступать. Да, выступать, конечно. рассказывать. Вот для этого нужна клубная обстановка, то есть, когда бы не было бы страшно и стеснительно. Запланировано еще вот такое несколько неведомое, но понятное по форме название «Киноклуб» рассказ средствами киноискусства о, на самом деле, душе человеческой, потому что всякое искусство, оно обращено к душе. Да? И мне бы очень хотелось, чтобы опять-таки вы приняли бы и в этом участие, предлагая потрясшие вас фильмы, вот не заинтересовавшие, понимаете, да? именно потрясшие, потому что хочешь, чтобы здесь были фильмы высшей категории. Это настоящее кино, то есть кино, которое прикасается к обнаженному человеческому сердцу. Уровень очень высокой культуры, которая только и достойна Петербурга, как культурной столицы, Меня уже тошнит от этих официальных заявлений, заболтанных телевидением. Вот хочешь, чтобы здесь некое пространство действительно было вот такое, как положено культурной столице России. Есть Еще проект «Клуб знаменитых капитанов», «Культ моря», Культ флота и культ капитанов, то есть героев и путешественников. И любить историю флота, и строить себя вот не по Аршавину, а по лейтенанту Прончищеву. Или, кстати, по его жене Марии Прончищевой. Узнать о великих флотоводцах и путешественниках Европы, то есть всего цивилизованного мира. Вообще без вас мы сдвинуться по-настоящему не сможем. Понимаете, да? Действуйте. Оксана, иди сюда. Иди. Без нее бы вообще это не состоялось. У меня руки по отношению к компьютеру растут. Ну, мы в творческом тандеме находим консенсус, как да, говорил да, Горбачев да. в таких случаях. Да. Вообще есть один маленький замысел, да, да Оксан? Мы можем его сказать? Да. Что мы раз в месяц, да? Да. Здесь? Да? Что? Раз хотим. В месяц? Хотим нечто подобное устраивать. Есть у нас такая мысль? Три раза встречи. Три раза в, не, в месяц. Ой, я хотел передохнуть. Спасибо вам большое. А некоторым до завтра. Да, вот произошло, все таки она прекрасно понимает лучше меня и значение интернета, интернет-программ. И, интернет и вот этот фильм, это ее идея превратить в мою сказать, в фильм. Я за это описание очень благодарен. Удивительно, вот в этом хрупком, но сильном духом теле такие вот токи. Такие мысли, такое умение вот совместить практическую сторону с духовной вообще редко встречается. Это интересно. Ну что здравствуйте. Я как-то прочитал книгу э, Брэдбери, 451 градус по фаритуре, и меня на всю жизнь брозила одна фраза. Когда уже жить невозможно было, герой убегает в лес. Он бежит туда, куда убежали все люди. А люди стали уже не людьми, они стали вечностью. Потому что когда его ведут и говорят, познакомьтесь, это сидит Библия, а это сидит божественная комедия. И каждый человек в том тоталитарном государстве, прочитав одну книгу, он ее запомнил и ясно, что жизнь будет продолжаться. Государство это погибнет, а вот этот человек книга, он будет ходить и всем рассказывать из устала-стала. И потом когда-нибудь эту книгу возьмут и напечатают Сейчас очень много историков, которых невозможно слышать и слушать, и невозможно читать, потому что это как в ресторане, в хорошем финском ресторане,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 Друзья мои, мы вас приглашаем в хорошую компанию.